Добрый вечер. Всем добрый, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Вечер. добрый. добрый. Вопрос из фундаментов а, Человодства подразнил нашего кумира. Как вы думаете, а, пчелиная матка весит там... 250 миллиграмм, а яйцо весит 0,1 миллиграмм. А, ну, конечно, в зависимости от породы, а, пчеломатка способна в сутки класть там, 1500 или там, 2500 яиц, а это вес ее тела. Ну, из биологии, конечно, это... Ну, это невозможно. Как вы думаете, как они это делают? Нет, вам, Очень хороший вопрос. Спасибо вам за него. Что такое яйцо? Из чего? Да, откуда, откуда у матки берется этот биологический материал, что она откладывает за сутки такое количество яиц? Масса общая, которых приравнивается самому весу матки и даже превышает, откуда у нее берется этот биологический ресурс. В яичниках нереально создать. Сколько там той матки? 200, ну, 250, говорит коллега, миллиграмм она весит. И вдруг 250 миллиграмм в сутки, а то и 300 миллиграмм она может отложить яиц на эту массу. Так вот в яйце находится яйцо состоит из маточного молочка, трансформированного железами матки. Это то молочко, которое кормят пчелы кормилицы в изобилии матку в ее репродуктивный период. Ну, проходит она через, пропускается, соответственно, через железы. И давал э, Оксфордский университет, утвердил, есть такая фраза, маточное молочко бессмертно. Чем они это аргументируют? Присутствие там нуклеиновых кислот и стволовых клеток дает возможность его так охарактеризовать, потому что маточное молочко ходит по кругу. Нуклеиновые кислоты и стволовые клетки от яйца в матке маточным молочком кормят пчелы-кормилицы. Она заходит в яичники, проходит железы, происходит трансформация там за счет желез. Затем это, это молочко попадает в стволовые клетки и нуклеиновые кислоты попадают в яйцо. Из яйца затем получается личинка. Ее кормят маточным молочком. Это же группа пчел в этой же семье. И так и пошло. Дальше от пчелы-кормилицы до матки, до откладывания яиц. И вот таким образом получается такая арифметика, что матка может отложить за сутки количество яиц, равной массе собственного тела. Откуда у нее этот резерв? Этот резерв называется «маточное молочко» прикормлении, полученное прикормление самой матки. Матыши. Кто спрашивал, кто задавал вопрос? Спасибо. А, да Интересно, интересная биология, это просто, я всегда начинающих пчеловодов, ну или так, только начинают хотя бы более-менее вникать в пчеловодство, я говорю, постарайтесь не пропускать, не пролистывать биологию. Вот если вам понравится вот эти вот процессы все что происходит там проявите интерес а они не могут не вызвать интереса хотя бы вот этот фактор о котором я вам сейчас сказал и затем в процессе уже практических каких-то своих разработок наработок обои маток формирование отводков у вас это получается получить вы не можете не, не быть морально удовлетворены и на выходе подкрепляется это коммерческим интересом. То есть, как жирная точка, уже получили вознаграждение за свою работу в виде вашего направления. Добрый вечер, Одесская область, Руслан. Да, Руслан, что у вас? Вы деки раз, значит, на рации, я чувствую, Вы говорите, что не разрывать гнездо. Ни в каком разе не разрывать гнездо, это до розплода относится. До каких пир, до какого часу можно, ну, нужно не разрывать гнездо. Адже, от, как мы привыкли, да, там, среди гнезда ставить вощину, для того, чтобы они хорошо выстроили, быстро и скорейше. Через рамку гнездовую ставить вощину, до какого, до какого часу не разрывать гнездо. Ну я вообще его не разрываю. Я расширяю корпусами. Добрый. Например, Дадан 12-рамочный, как теж... Ну, т... Дивися, якщо, водонах... якщо, я понял. Если это Дадан, е, рамка на 300, або это лежак, ну, трошки так, комбинация приблизительно такая. Значит, вы yeah. до теплой стенки ваше, ваше гнездо весной. Начинается развитие меняется первое поколение и выставляете вот ту весь ваш запас, какие там есть. Если есть взято, значит можете представить вощину, крыющую до расплода. расширять и разрывать. Это разные понятия. Вы можете расширять, вы можете расширять и разрывать ее. Сейчас по как это вы то выкарыть между разводом ставить ващину, там, сушку зробить до комплекта, додано 12 граммок. А можете также точно до комплекта расширить гнездо, чтобы семье было, куда идти, працювать, освоивать, но не разрываючи его. Зверху поставить, я, я расширяю первое расшир... расширение, иди снизу у вас додано, у вас додано, да. Там, Первое, что у вас, расширяйте, ставите сбоку, а потом ставите на гору. Если Я, семья Я не понимаю, но не разрывайте. Будет вам похолода, або что-то еще не захочете, а если будет гнильцовая проблема, беда, не захочете ни о кассе, ни чего. Вы дайте возможность семье идти, идти Добрый, в освоювать там ваши территории вильные. але не разрывайте, не листайте потому что погода нестабильна и все. Только расширили, разрывали, начебто взяток сегодня был. Завтра 2-3 дни погода изменилась, все. А расплод разрывали. А яка причина всех расплодных хвороб? Недогодована и недокормлена личинка. Вот вы создали эти условия. Доброго вечера, Доброго. слава Украине, слава, слава. Збройним силам Украины, Володимир Єгорович, таке питання, по-перше, хочу доповнити до вступного слова, что Ви говорили, е, в мене, ну на сьогоднішній день я на этапе такому, що в мене матки знаходились в китайских кліточках е, після где-то с вересня месяца, два месяца. У клеточки размером, ну я рулетки не міров, так, приблизно на око скажу, что это было три на 8 сантиметров, где-то в клетке, 60 маток, все остались живыми и все себе хорошо зараз чувствуют. Одна матка загинула, але эта матка была, я была знаю, час племена, Дай бог в памяти, даже не помню сколько лет, ну минимум три, где-то ориентированно четыре. Поэтому ну, они себе нормально, абсолютно в таких маленьких изоляторах два месяца пробыли, и они себя ну, абсолютно чудово почувають сейчас. что еще хочу дополнить. Все гнізда. у мене не все матки были в этих изоляторах, деяких я не смог найти, и так они остались то там, где стояли эти клеточки кормив, они практически ну, не спожили вообще. Ну и, соответственно, обработка с щавелевой кислотой также ну, дала хорошие результаты, поэтому клеток там ну, практически контрольный делал проливы, то бипином то, ну, практически нет. Единственный вопрос таки, что в некоторых семьях я их ставил, было две матки, две матки я посадил так само в кліточки китайские, по разные стороны. Такое спостереження, где молодша матка, там больше пчелы было. Есть такая версия, что ну, матка не делает центр клуба, где ну, молодая матка, там и пчелы было больше. Це ну не одна сім'я, це ду дуже багато, бо були деякі двохматочні сім'ї, і матка старіша і молодша. Думаю, ну залишиться, залишиться, не залишиться, не залишиться. За залишилася, но там менше бджоли, і я стару матку старался ставити до центра Скорее всего, за все, якби я її где десь на край, то мабуть ее там викинули, і вона б там би собі вже захолола. А це. И я эти матки пересаживал. У меня не много, но есть изоляторы хмари. И ці уже я их там, где две матки залишилось, я их поставил в изоляторы хмари. Питание такого плана залишив э, рамки до изолятора, десь то миллиметров пять для прохода одной бджоли, так, ну, чтобы она вільно проходила в зимку. Який, який розм... Яку надо величину залишати між рамками від ізолятора до сота. Дякую Вам. Ну, це, як ви сказали, для прохода до Бжалии достатньо. Зрозумів. Дуже дякую. Добрый вечер, Владимир Григорьевич. Добрый вечер. Я слушаю тебя. Слава виталтас. виталтас. из Литвы. Слава Украине. Героям слава. Я хотел бы только обсудить такой вопрос у вас. Это самолечение пчелосемей, когда они болеют выше среднего, скажем, астерозом или, или гнильцом. Значит, по-вашему, ваш метод матка удаляется и безмачная семья выдерживается где-то около месяца, если я хорошо помню. Да. Нет тут подводного камня, что за месяц в этой семье, если мы удаляем, там, скажем, вес расплод, выйдет трутовка или э, они выведут матку из зараженного яйца? Ну, из зараженного яйца, смотрите, из зараженного яйца уже не получится матка, однозначно. Поэтому по-любому там выйдет матка где-то здоровая, выжившая, и кормить будут матку та группа пчел. Я вот часто обращаю внимание, если вы видите расплодную, расплодную рамку, пораженную то ли аскосферозом, то ли гельцовыми какими-то болезнями, то среди погибших, массы погибших личинок рождаются абсолютно полноценные здоровые особи и мага, то есть взрослые пчелы. Так вот, как раз эти пчелы, которые выжили при одинаковых условиях кормления, а болезни расплода, как правило... Начинается, закладывается эта проблема в переходе, в изменении кормления. Пока маточным молочком три дня кормят молодых личинок, практически не болеют гнездовым заболеванием, потому что там личинки находятся под защитой маточного молочка, а это важный противовирусный фактор, деценовое кислоты. Затем, когда переводят личинок уже взрослых на медоперговую смесь, вот в этот период начинается проблема. И при одинаковых условиях кормления личинок одни погибают, одни выживают пчелы. Значит, версия какая? В период облета, когда матка облетается с несколькими труднями, то как раз и выжившие пчелы унаследовали по линии отца резистентность, то есть устойчивую резистентность к болезням. И когда мы меняем матку до 30 дней, почему? Как раз вещевая матка обгулится до 30 дней. Это рубеж появления трутовки. Если матка не обгулялась по какой-то причине, значит не давать и вновь маточника. Очень часто ошибку пчеловоды делают, сформировали отводок, дали партию маточника, не обгулялись, они снова дают маточник. Все, уже время ушло. Теперь эту безрасплодной семью или отвода, где матка не гуляла с первого раза, давать уже плодную матку или объединять. Поэтому, вот это, вы, что вы говорите, может ли получиться так, что зараженная матка будет, но она погибнет. Выйдет все равно, все равно нормальная. Выйдет нормальная матка, обгуляется. Конечно, контролировать пчеловоду эту семью. Какая она вышла матка. Если она больная, то она уже, она даже с маточника не будет. А выжившая группа пчел будет затем кормить уже младших своих сестер, следующее поколение, именно передавая, и передавая им через маточное молочко свою устойчивость к этим болезням. Это очень важный биологический фактор выживания в природе. Поэтому я с гнельцом лет 25 назад, наверное, имел дело. Понял, в чем причина. Причина в создании безосходной ситуации. Это в природе было при роении, при слетах, бросалось гнездо. И семья начинала жить с чистого листа. Часто спрашивают, а как же, если в природе они бросали, а у нас остаются рамки в гнезде. Если проблема серьезная, значит и в середине сезона получили вы эту проблему в Нельцову, Значит я обычно как делал, дорабатывают у меня сезон на этих рамках, затем я их там где расплод выводился перетапливаю, а где расплода не было, все рамки пригодны для дальнейшего использования, там где не выводился расплод. Даже асхосферозная, не неважно. Присутствие заболеваний, присутствие возбудителя будет, но если семья здоровая, то болезни не проключится. Есть понятие возбудитель, присутствие возбудителя, а есть понятие уже сама болезнь. Ворова есть, но нет воротовы. Так что держите... 30-дневный вот этот рубеж, держите именно под, держите под контролем, потому что после 30 дней уже может быть рутовка. Ясно. А еще такой вопрос, скажем, при лечении. Вы семью сжимали или не сжимали? Вы оставляли на техниках рамках? Потому что все, все равно пчела семья она слабшая, она будет маленькая, она не будет обсиживать все и вычищать все, все соты. Ну, конечно, оставлять, оставлять желательно на расплодных рамках. На расплодных, чтобы оно выходило как можно компактнее. не в этой, вот этом в расплоде, и согрели его, и дали возможность выйти выжившему. Ну, а затем уже начинается чистка. То есть никаких расширений, понятное дело, какое-то расширение, если семья больная. Очень часто срабатывало, когда две гнельцовые семьи, или две аскосферозы, очень часто было еще в те тех годы, соединял между собой две аскосферозные семьи. Зажимал на, на расплоде, на одном корпусе расплод, корма были либо внизу, либо вверху, и вот они, все пчелы, выжившие как раз, и сконцентрированы были в зоне расплода, вычислили рамки. Ну, что такое аскосфероз? Это подорванная иммунная система семьи, как сверхорганизм когда-то. Это не болезнь. Наука признала, что аскосфероз – это не болезнь. Это подорванная система. Аскосфера АПИС пчела проносит каждый день с пыльцой булей. Если есть, если иммунная система ослабшая по какой-то причине, а причина как раз вот сейчас спрашивали, когда раз разрывать гнездо или расширять. Вот как раз мы создаем эти условия при разрыве гнезда. Расширять и разрывать разные понятия. Мы создаем один и тот же объем, мы создаем при, ну, при расширении семьи, когда идет развитие, увеличивается семья. Мы ее расширяем точно так же. И разрываем, и расширяем. Но расширяем мы ее плавно, Даем возможность пчеле самой по мере э, выхода расплода, по мере там, погодных условий. Она осваивает постепенно свободную территорию. Я часто проводил пример на теплый занос. Лежанку поставил, и она не пойдет, пока не будет сила семьи должная. Вначале расплод посередине рамок. Затем вышло первое поколение, ни шагу не пошла в сторону семья. То те же самые остаются четыре рамки, но полностью по всем улочкам. Ну и тут пошла, пошла уже геометрическая прогрессия, так если можно сказать, расширение. Но без, это и есть профилактика, природная профилактика. Расширяется только тогда и уходит в сторону, рамок полный, полный лежат когда они смогут этой силой создать должный микроклимат. Пока есть пауза, еще один раз. Мой милый гость, я тут из Литвы перескакиваю в другую тему. Когда-то на Zoom вы показывали, рассказывали о апитерапию два вида меда. Это экспресс-мед и апи-мед, когда вытягивается, вытяжка фитомед. меда и фитомед. То есть, пожалуйста, вот фитомед, когда он делается вот, на меду, Суть того, что благо у него увеличилось, его хранение такое же самое, и его нужно хранить в холодном месте? Смотрите, хорошая тема. Завтра, завтра как раз я буду в Белисе в реабилитационном центре, тоже заинтересовалась компанией этой темой. Экспресс-мед и фитомед. И в этом году я сам делал фитомед. Там одно единственное условие, что когда вы, во-первых, мед должен быть свежеоткачанный, или это акация, ну понятно, чтобы он сохранял в себе гироскопичность. Никаких разогретых кристаллизований, все, вы тоже можете не применять. Чисто вот свежеоткачанный, ну акация дольше хранится. А так вот использовать летний период. Учитывать нужно в обязательном порядке соковитость того лекарственного растения, Какое вы будете применять? Потому что, ну понятно почему. 21%, 22% влажности – это граница закисания. Это тут чисто эмпирическим путем. Лучше положите меньше, если слишком такая мясистая, ну, сок есть, значит и четвертая часть ложится. И переворачивается постепенно, и оно дренажирует на себя. Спрашивали о сок, если взять просто сок, выдавить и с медом размешать. Ничего подобного оказалось, потому что сок, если выдавить, ты его помешал свежим, его все равно его выдавить в основном, понимаете, потому что разная, разный дельный вес. А вот при плавном таком сорбировании медом, вот тут получается как раз то, что нужно. Но единственное, знать, насколько влага, отдающая это растение, свежее, собрано, Понятно, что это не, не сухое. И, ну, и чисто, здесь чисто, чисто таким вот опытным путем. Никто мне скажет, сколько там в жидкости в ней, такой хороший, сочный. Значит, меньше положите. Слышно меня? Да, слышно, да, я пробовал на мяте очень хорошо получается, очень такой приятный запах, вкусный, особенно если он развивается с теплой, с теплой водой, это отличное дело, и еще второсортный, скажем, материал, это засохшее на меду мято. Да, для мяча да. это самая лучшая вещь. А еще а такой экс... вопрос, а если... Эксп... Подожди, алло, алло, да. стоп. А, слышите? Экспресс мято это другое, вы поняли, да? Да, да, да, да. экспресс мят я понял. Это закармливается пчелы. Это закармливается пчелы, да, создается условия. Так, вы хотели что-то спросить, я передел. А если, скажем, э -э делать выческу, скажем, из лесной малины, из ягод, можно такой вариант делать? Не из трав, а из ягод, из малины? Ну, я думаю, там такой же самый будет эффект по... По влажности, по количеству влаги, ну все только опытным путем. Главное, чтобы вы знали логику, чего нельзя допустить. Нельзя допустить рубежа влажности выше 22%. Все. И хранить в холодильнике. Тогда оно будет держаться. Он хорошо, равномерно впитает себя, поворачивает туда-сюда. И будет у вас монотонный, монолитный такой отмерт. Смешать сразу, дать ему насильно вот этот сок какой-то. Но это не получится. Не получится, потому что его очень часто выдавливают. Все равно вы будете его переворачивать туда-сюда. Если разойдется, лентами такими пойдет. по Поэтому если мед быстро кристаллизуется, значит он сразу его схватит. Спасибо. работает тема, пробуй. Это, это чисто на практику, чисто на практику. Тут какого-то стандарта, какой-то, если дали конкретно вот такой влажности растение, все, да, вот там понятно. Одну третью или одну четвертую банки положили, подержали неделю-две и все, получили фитомет. А если разные растения, разное содержание влаги в них, то понятно, это это все чисто человек будет пробовать самостоятельно и, и только так. Добрый вечер. Евгений Запорожник. Владимир Егорович, хотел совет ваш, чтобы вы посоветовали. У меня 12-рамочные доданы на сетке. Матки все в изоляторах. Зимую на подсолнце. Я всегда весной днища закрывал задвижками. Если сейчас их закрыть в зиму, не будет комфортнее теле зимовать? Мед растапливать, все-таки пацанок, он сахарится сильно. Вообще-то, сейчас смотрите, насчет, и тепли. насчет, насчет э, зимовки. зимок на закристаллизованном меде. Я не знаю, сколько лет, 25-30 назад я спасал семьи свои. Вот как вы говорите, создать желательно более комфортные условия, чтобы этот мед в процессе зимовки был максимально доступным как корм. Потому что сорта подсолнуха, особенно в последние годы, настолько разнообразят консистенцию меда. Бывает вроде как такой доступный полу полужидкий, проходит полностью зимовку, пчела может его брать, как корм, а бывает уже осенью, как мрамор. В рамках уже пошли переливы, уже видно, что все, караул. Я выходил из этой ситуации, что я делал? Сокращал по минимуму, ну, короче, компактность, гнезда, везде нас будет преследовать, хоть с изолятором, хоть ситуация зимовка на таких вот кормах, неудобных, неудачных. Натуральный, правда, но судьба у нас такая. У нас, меда последние как раз пчеловоды очень часто оставляют. Именно, ну, проще так. Вот осталось, что-то откачало, это осталось для них. Но не тут-то было. Бывает пронесет, а бывает кристалл. Поэтому сокращаем до на максимально полномедные и на минимум рамок. И окутываем вот этим живым одеялом пчелами чтобы их там было как можно больше. И вверху пленка. Потому что кристаллизованный мед, ну так, взять на ладошку, положить этот кусочек, вот, ладошка уже теплая, и он начинает по потихоньку. И влага. Вот меду кристаллизованному нужна влага и тепло для того, чтобы его сделать более доступным, чтобы хотя бы фруктозу пчела могла спокойно взять, освободить фруктозу от кристаллической глюкозы, все равно оно высыпется что-то вниз, но будет проще. У меня практика серьезная по экспериментам. Вы, наверное, видели, пакеты ставил я на бестотовая зимовка. Жили до февраля месяца абсолютно без единой капли со стороны меда. Прогревали конвективным теплом дыхания, которое шло вверх. Насколько получалось прогреть, высосать фруктозу, даже минус 20-25. И 7 гибли. Поэтому только, только тепло. Тепло, минимум рамок. И раз уже, раз уже такая технология или судьба врасплох застала, чтобы деваться некуда, значит такие, такая рекомендация. Минимум рамок, тепло, чтобы пчелы окутывали его хорошо и прогревали. Ну, то есть можно уже закрыть, да, в зиму его сейчас? Может, вот сейчас да, ну, вы, я просто вам сказал смысл сам, понимаете? А вы теперь ну, вот, понял, да, увязывайте свои возможности. 5, на пяти рамках э, сжаты были, аж висели за заставной на пяти рамках. Сейчас похолодало, все зашли, все нормально, компактненько. Есть такие ну, слабоватые можно... семьи. Смотрите, раз угроза, вы считаете, есть кристаллизации на протяжении зимов, значит, адриха подальше прикройте. Еще хотел, попробовал банкматок в этом году. У меня изоляторы Меленина врезные. Вот я вместо изолятора пересылочные клеточки. Посадил туда маток. Семь маток я посадил. И семи маток через месяц одна только погибла. Не знаю, что с ней. Получается, врезал я с двух сторон клеточки в рамку. Где-то на уровне, как врезается изолятор Миленина. Ближе к передней стенке ну и по центру. Ну, было из семи маток, шесть маток было живых через месяц. Смотрите, И а вы через... вы, вы э, погибшую матку, вы помните точно, что она была плодная? Да, они все были плодные. Я сокращал семьи, они все мечены, были все плодные. Угу, понятно. Ну, без потерь не бывает. Обычно неплодок да, ну... не не сразу бросает неплодок. Бывает, пчеловод вот осенью объединяет семьи. Матку поменяли, а нет уверенности, успела она гуляться, не успела... Не, не, все были плодные. И все, ну, бесконтактные, как вот вы предлагали, да, бесконтактные это... они сами растут. Да, да, да, в, да, да. да. в клеточках, да. В клеточках такие они крупная ячейка, там, не знаю, белые такие, желтые клеточки, крупная ячейка, хоботки, ну хорошо, они там чтобы были у меня белые клеточки, какое-то литье плохое, не знаю, нравилось мне. А вот этих, ну, живые были, все нормально кормили. На пяти рамках да, одна рамка по две э, металловые да, да. по бокам, и они, аж, семья такая хорошая, крупная, аж висели за заставными. То есть, чтобы они хорошо обогрели их, такую выбрал семью. Почему? Решил попробовать. В этом году сильно потравили фермера у нас, под потрава пасека попала. И много слабых семей. Пришлось сокращать, а маток жалко. И вот я решил попробовать банк маток вот так вот таким способом, сохранить их до весны. Весной посмотрим, что получится. Из шести маток увидели и весной, и после. Владимир Георгиевич, еще такой вопрос насчет терапии и, и применения. Применяется в одном из зумий, мне кажется, я сейчас точно не помню, но вы говорили о применении восковых шариков, воска для апотерапии. Значит, Натуральный воск, который пчелы не вытягивают из подданной вощины, а сами делаются. Это Э, тоже опи, продукт афотерапии, и он применяется в таких заболеваниях. А ну стоп, стоп, о каких шариках вы Я не, не понял. Э, когда э, шарики из сот, ну, восковые шарики, вот, берется сота, который ну, оттягивает э, пчелы, потому что он тоже э, себя питает всякий элемент ненужный, это уже тоже доказано учеными, и можно из него делать шарики и глотать. Но, Скажем так, глотать маленькими шариками, чтобы очищал или там, скажем, кишечники, другие вещи. Ну, смотрите, я не знаю, насколько, когда сотовый мед употребляют и глотается воз крышечек, там, где это цилизацим, то есть польза двойная и в сотовых медах. И мы потребляем фермент бактерицидного действия лизацима как раз вот под этими крышечками. И глотаем воск. Чем ценен воск? Натуральный вот такой выделяют пчелы из своих своими железами из восковых всякую нечисть там в виде токсинов и, и так далее и выводит из организма. Плюс в воске витамина А больше, чем во всех пчелопродуктах вместе взятых. Так что вот я не знаю, насколько что то там за анализы вы говорите из натурального, может там где-то да он сорбент, может смотря в каких условиях семья находилась, что-то где-то насосало на себя. Он и энергетический сорбент и вот такой по и физический. То, что в нем есть такие данные и такие свойства, да, а вот насколько Насколько он чистый, как вы сказали, что-то где-то там попал или нас остали, или где-то собрали, или с нектаром, мало ли, ну все в бывает. Мы берем это сейчас и... его за, за его натуральность. Сейчас характеристика дается его натуральности. А то, что там где-то что-то подмешалось, ну это понятно. Испортили кашу чем-то. Здравствуйте. Меня слышно? Слышно. У меня есть такой вопрос. Так, Дмитрий, хотел... подождите. Вы откуда? Я, я из Болгарии. Очень приятно. Вот Видите, как у нас география расширяется. Такие гости у нас, а вы молчите, что вы из Болгарии. Все очень Ой. рады слышать, как говорите. Ну, у меня такой вопрос. Я хотел спросить, при, при отсутствии сильного медоноса, как вы думаете, гнездо должно быть круглый год меньше или наоборот? При сильном медозборе. При, при, при, при, при слабом медосборе. При слабом. Когда, когда, нет, когда нет акации, подсолнух и... Я имею в виду только травы, ну, в гористой местности. И вопрос какой ваш? Ну, нужно ли держать гнездо большое или, или наоборот, оно должно быть весь год меньше? Ну, смотрите, альпийская система пошла, вы знаете, из каких... Из каких мест, из каких регионов не случайно назвали ее альпинской? Там очень небольшие медосборы. И когда применяли додановскую рамку, ну фактически товара из нее было из этой рамки нереально получить, потому что все на расплод, большая рамка там и комона, в общем, и детки рождаются, и пыльцу там помещают туда, и мед где-то по краям. А вот для того, чтобы получить частично товар, стали применять маленькие рамки, небольшого объема сам корпус, и рамки по 8-10 сантиметров. Вот тогда реально получали товарный мед, даже монофлоровый Вот как там по возможностям этих альпийских возможностей. Точно так же такая философия должна быть и у всех тех регионов. Я, кстати, сейчас вот и в Грузии нахожусь. Тут тоже не, не блещут такими вот большими дворками. 15, но 20 это хорошо. Ну я работаю на 145 этой рамки. одном маловато, много. И вот так конвейер собирается по всему лету. Поэтому, если медосборы небольшие, незначительные, у вас два, два варианта взять товар. И компактное гнездо, и плюс можете попрактиковать изоляцию, изоляцию маток. Очень часто слышу, там, где слабые медосборы, изоляция маток позволяет получить товарный мед из тех видосборов, когда они раньше шли просто на развитие и даже не замечали, что они могут быть и видо... дать товарный мед. Так что по логике. Включайте логику, и вам картина будет под вашу кормовую базу все обрисована. Спасибо. Владимир Егорович. А за сколько дней до акации надо изолировать матку? Я изолировал за 10 дней до акации, изолировал, а перед акацией выпускал. На две недели, получается, да? А перед акацией выпускал. Почему? Потому что матка начинала сеять. Она создавала... Ну, вариантов много. Матка начинала сеять. Взяток ну неделю в нашем в регионе это так, в лучшем случае хорошая неделя, ну до 10 дней могут. Она начинает сеять, создает рабочее состояние в семье. Пока три дня первых яйца будут, затем вторые три дня личинка молодая какой кормят молочко. Пока придет время взрослые личинки, что нужно ее нектаром кормить акацией, уже акация отцвела. Да. Поэтому и проще было и легче. Так что варианты можно закрывать перед самой акацией. Все зависит от того, насколько у вас эта кормовая реально дает товар акация. Или же да. второй, второй, смотрите, Евгений, второй вариант. Если семья сильная отводок за три недели до цветения акации, делали у меня такое, получалось часто, Отводок на старой матке в стороне. Выходит молодая матка, и не одна уже в этой родительской семье, осеротившей. Их три матки через разделительную решетку. Они даже еще не обгулялись, но рабочее состояние уже для приноса нектара дают. Плюс отсутствие расхода. Угу. То есть, чисто примениться. Главное, чтобы у вас логика присутствовала. Что нужно... И какие условия должны быть в семье, чтобы и рабочее состояние сохранить, и минимум растрат было на выкармливание расплода. Либо отводок делайте, если семья сильная, раньше отводок на старые матки, а здесь перед докацией у вас выйдет уже молодая матка и даст вам товар в отсутствии расплода. Либо закрываете плотность, если семья по силе незначительная, закрывайте ее за 10 дней. На момент цветения касты расхода открытого не будет, все, возьмете какой-то товар. То есть старайтесь где-то какую-то готовую, готовую технологию или готовую схему не, не комплексовать на ней. То, что у вас есть, ваш регион, ваша сила семьи, только присматривайтесь, и надо быть наблюдателем. Добрый вечер. Ну пользуюсь медицинским клеем, в аптеках продается, там копейки стоит, там прекрасно получается опалитки клеить им, так что никаких проблем с этим вопросом нету. Угу. Дуже дякую, тому что я опалитки не клею, но ну, у меня есть племенные матки, то в принципе опалитки ни на одной не было, чтобы они взлетели. Вот по, по клейке опалиток, да, дякую вам за пораду, буду звернув увагу на цей клей, я обовязково придбаю тестую его. Дуже дякую вам. Да, и последние, последние два года, по-моему, есть специальные краски на водной основе. Вот они не стираются. Я карандашами уже перестал пользоваться этими маркерами. Так что тоже очень хорошо получается. Коллеги, разрешите дополнить Рашада. В аптеке, если спрашивать, это называется КМ-6. Клей медицинский 6, КМ-6. Спасибо. Дякую, дякую вам. А вопрос к Литве. В какую цену у вас мед на подсолнух? Подсолну? У нас Поддон на в таких плантациях как в Украине, нет. У нас последний, наверное, мед – это гречка. На гречку. Но оптовой, оптом у нас забирают где-то по 3 евро за килограмм. А не об того, это я продаю 5 евро за А подсолнухов у нас это не Украина. У нас нет таких плантаций. Понятно. Но мы вам завидуем. <реку> <реку> а собираете? Конечно. А крем мед вы, вы Крем мед вы вырабатываете? Вы производите крем мед? Владимир Горыч, я нет, но на рынке полно. Да. У, нас полно. у нас ситуация, наверное, если так взять из медовых продуктов, то, наверное, если нету так это еще проблема. Вот я все время сейчас в том рынке немножко плаваю, как гимагена. Потому что никто не очень так много кто знает, не очень кто понимает, а так у нас полно. И крем-мед, и с поделками, и добавками. Очень много на рынке. Завтра в дорогу на родину, так что будем, наверное, заканчивать. Всем до свидания. Все будет, Украина, до перемоги. На добра ночь. На добра ночь, Вонер Егорович, вам дороги. Чекаем вас дома. Дуже дякую, дуже дякую. Так, всем мирного неба, тихой ночи, успехов на <гументно> <гументно> На все добре. <гументно> на все добре. <гументно>